Утюбка да. это имба. Взял поддел. Это удобно. Петевай. А с гарпу пробовали? Качьи? Да, конечно. Не очень. Перевороты. Разве так, чтобы по фану катать? Не на эффективность. Ну и что по-вашему лучше? Для дамок капкан однозначно, но кто хочет все время кузом кверху лежать, тем зайдет.